Привет всем! Хочу рассказать сегодня про необычный сучкорез, который мы недавно приобрели в магазине. Креативность его заключается в том, что здесь имеется дополнительный механизм, который увеличивает усилия, передаваемое на рабочий орган секатора. Вот. Благодаря этим зубьям значительно увеличивается сила реза. По инструкции э, режет секатор до 4 сантиметров ветки толщиной. Сейчас продемонстрируем работу секатора на черешне. Легко порезали ветку толщиной почти 4 сантиметра, без всяких усилий. И если секатор справляется свободно с ветками такой толщины, то я полагаю, что он гораздо облегчит нам работу в саду. На этом все. Пока. До новых встреч.